Сегодня снова речь пойдет про энергию. В очередной раз повторю, энергия первична во всех процессах, в том числе в работе нашего организма. Любое дискомфортное состояние начинается с накопления энергии в каком-либо месте. По той или иной причине энергия не движется свободно, застревает, начинает накапливаться, как засор в трубах. Почему это происходит? Это уже вопрос индивидуальный. Если мы не устраняем засор, через некоторое время в этом месте начинает изменяться структура ткани, что приводит к заболеванию. Практика отделения патологической энергии – это, по сути, практика устранения мусора. Практика состоит из четырех этапов. Первое. Почувствовать. Определить зону дискомфорта. Ее локальность. Второе. На что это похоже? Оцифровка. Третье. Отделение этого предмета через дыхание. Четвертое. Добровольное отпускание. В процессе выполнения вам потребуется задействовать свои кинестетические и визуальные способности. Итак, начнем. Первое. Пробегитесь, словно ощупываете свое тело по ощущениям, по визуальности. И найдите зону дискомфорта. Где-то в каком-то участке вашего тела будет чувствоваться, может быть, напряжение, может быть, такое состояние стягивания, сдавливания. Ну, допустим, предположим, это область груди. Очень часто в ситуациях дискомфортного эмоционального реагирования мы чувствуем сдавленность в груди. Допустим, это будет здесь. Локализуем этот участок. Почувствуйте, насколько эта сдавленность ощущается. В какой области, где, в какой части груди это происходит. Определили. Дальше. На что это похоже? Как будто что. Словно что там происходит. Может быть, это какой-то шар внутри находится. Может быть, ядро прилетело и пробило дырку. На что это похоже? При этом не нужно задействовать сознание и вспоминать, что это может быть, там, сердце плохо работает, легкие не дышат. Вам нужен образ. Образ какого-то предмета, какого-то действия, возможно. Допустим, это шар. Шар, который находится внутри и который распирает, расширяет, да, выпирает наружу. Шар. Определите, какого цвета, из чего состоит этот шар, из какого материала, для того, чтобы полноценную картинку создать. Как только вы это определили, вы на вдохе рукой, физически, немысленно, физически рукой берете этот шар, почувствуете, что вы его взяли, на вдохе захватили и на выдохе, не торопясь, Вытянули этот шар. И когда он у вас на ладошке, вы можете мысленно ему сказать. То есть вот это этап добровольного отпускания. Посмотреть, понять, что он вам не нужен. И мысленно ему говорите. Ты мне больше не нужен, я тебя отпускаю. И сдуваете его с ладошки. Дальше вы делаете вдох-выдох. Меняете энергию. И снова пробегаете по всему телу, в том числе захватывая эту область. Что сейчас в этом месте? Когда вы поменяли энергию, сделали вдох-выдох, у вас появятся какие-то новые ощущения. И уже новые ощущения вам скажут, всю ли патологическую энергию вы вытащили, или, возможно, там остались кусочки. Как правило, за один раз вытащить невозможно. То есть вы делаете вдох-выдох, и чувствуете, да, стало легче, стало приятно, но какие-то кусочки, песчинки еще остались. Соответственно, теперь вы вытаскиваете эти кусочки, эти песчинки. Если они разбросаны, вы можете даже так собрать их в единый комочек, сгруппировать. Опять же делаете вдох, захватили и на выдохе вытащили. И снова отпускаем. Ты мне больше не нужен, я тебя отпускаю. Сдуваете, делаете вдох и выдох. И так делайте до тех пор, пока вы не почувствуете. Все, чисто. Совершенно чистое, совершенно свободное дыхание. Как правило, в этом месте, когда оно полностью очищено, вы даже чувствуете такое приятное тепло. Приятное состояние чистоты, тепла. Это тепло расширяется, то есть энергия пошла двигаться, вы устранили этот мусор, устранили засор, и движение энергии по всему организму начинает происходить а, очень хорошо. И в этом процессе даже может быть такое ощущение, что энергия прям начинает двигаться, вы чувствуете а, до кончиков пальцев ног, до макушки пробегает. И это хорошее такое приятное состояние и приятное ощущение. Многие пациенты говорят, что у них плохо дело с визуализацией и распознаванием ощущений, что для них это не работает. Я не могу представить, не могу почувствовать. Запомните, кинестетика и визуализация – это базовые способности нашей психики, и они есть у каждого. Временная потеря или низкое сознание – это верный признак непринятия себя. Наличие сильного внутриличностного конфликта. Хотите наладить мир с собой? Тем более делайте эту практику. Прилагайте небольшие усилия. И делайте ее регулярно. Тем самым вы самостоятельно не только оздоровите свой организм. А также оживите себя. Обретете состояние душевного мира и комфорта. Часто спрашивают когда можно делать эту практику и сколько раз в день. Здесь нет никаких ограничений. Чувствуете дискомфорт, Поработайте с ним до состояния полного освобождения. Будете делать это регулярно, научите свой разум справляться с этим автоматически. И тогда при малейшем неудовлетворительном состоянии будет происходить самовосстановление. Если возникли вопросы, или хочется прокомментировать, не сдерживайте себя. Нажимайте на кнопку «Обсудить» и напишите в чате канал. Будьте здоровы и счастливы! Хорошего дня!